Часто можно услышать от женщины, что мужчины слабые. Вообще сейчас нет настоящих мужчин. И мужчина слаба. Действительно, надо смотреть на старте, за кого выходишь замуж. Часто женщины вообще даже берут нормальных мужчин и превращают слабаков. Но это вторая тема. А первое, как выйти замуж не за слабака. Посмотрите на его отношения с матерью. Это первое. Первое. Если он очень тесно связан с матерью, там звонки про контроль, там отчеты, мама, мама, там она там сынок, сынок, то имейте в виду здесь вам будет такое поле деятельности, которое придется пахать, на которое придется пахать всю жизнь, или развиваться так, чтобы преодолеть это. Второе, посмотрите на его отношения с отцом. Если у него плохие отношения с отцом, если он плохо к нему относится, говорит о нем плохо, не желает с ним общаться и считает отца слабаком, потому что он или там или подкаблучником, тоже ситуация опасна. Он будет таким же, понимаете? Поэтому вот посмотрите на в первую очередь на его отношения с родителями, и вы увидите это. И тогда уже не сделайте такой ошибки. Когда женщина вышла замуж по любви, все классно, он замечательный, а он оказывается слаб. И слаб, зачастую даже слабость, это переходит и в половую сферу, в сексуальную. Сначала вроде нормально, а потом все слабее и слабее. Здесь женщине надо подумать о себе. Скорее всего, она муж баба. Скорее всего, в ней есть жесткий волевой стержень. Скорее всего, она категорично жесткая, такая целеустремленная, боевая и так далее. Это забивает мужчину. Это мужчину забивает не потому, что он слабак. Такая боевая женщина может забить и крепкого мужчину. Или, он будет, или будет скандал на скандале, они будут воевать и биться на смерть, или она его забьет. Чаще всего забивает. И вот он в конце концов сдался. Мало того, здесь еще женщина забивает мужчину через секс, как это не парадоксально. То есть, когда болевая женщина, такая со стержнем, во время полового акта, мужчина, как говорится, в нее туда, а там ее внутренний мужик стоит с ломиком тюк, и он выползает на пол шестого. То есть у него очень быстро начинается и потенция, а с потерей потенции мужчина теряет вообще мужское состояние, и он становится вообще никакой. Так что женщины волевые, имейте в виду, вы можете превратить любого мужчину в слабака, но если ты женщина-женщина, или ты имеешь там с десятка два-три развитых женских качеств, десятка два-три то тогда ты совершенно по-другому можешь повернуть ситуацию. Ты можешь слабака мужчину превратить настоящего мужчину.